Все это время я жил в тумане самообмана и иллюзий. Мне казалось, что когда-то я сделал правильный выбор, но этот выбор был главной ошибкой колдушки. Если бы ни один случай, этого кинорасследования не было бы. Поэтому без лишних сомнений, дави кнопку кулакича и внимательно все запоминай. Договорились? Тогда, здорово, мужские мужчины, данная тема будет полезна абсолютно всем игрокам вне зависимости, играете вы на снайперских винтовках или нет. Само действие, которое я нашел, не могу классифицировать. На бак это не похоже, потому что есть систематичность, на недоработку разработчиков вроде тоже как не смахивает, потому что одна штука работает, а другая нет. Прошу прощения у тебя, брата-брат, что пока ты ничего не понимаешь. У каждого расследования должна быть завязка и развязка, которую ты узнаешь чуть позже. А пока ты узнаешь про крутой клан 715 Team, в которой открылся набор, причем неважно где ты делаешь красоту, в сетевушке и левка или в КБшке, составщик подберется тебе и там, и там. Самым активным администрация клана подгоняет приколдесы в виде сепишек и БПшек. Всю инфу ты сможешь узнать в их потрясающем дискорд сервере, на котором, между Впрочем, очень много годной инфи и мемчиков. Поэтому после этого расследования дело летс Go по ссылочке в описании. Итак, мужик, сначала я бы хотел тебе продемонстрировать свой сетап, с которым я играю за снайперский класс. Но сначала небольшая ремарка. Я адекватно расцениваю свои умения и могу сказать, что по мастерству игры на мобилке, если так можно выразиться, я играю средне. До киберспортивного уровня мне не хватает времени и как следствие большей практики. Спасибо режиссуре за это. Но на данный момент мой самый пикаемый класс это все-таки снайпер короче погнали по порядку красный перк пранера ты наверное спросишь почему не Форес гамп я все-таки со временем немножко расставил приоритеты игры за снайперский класс и ушел больше в игру на так называемый прием и аккуратную атаку лично мне баф бега не так сильно нужен как ускоренное перемещение при ходьбе а после кила или промаха Лучше всегда спрятаться за укрытие. Моделька персонажа как раз таки в бок только может ходить, а прямо естественно бежать. К тому же ускоренное приседание тоже нам не повредит. Во всяком случае, брат -а брат ты просто попробуй поиграть с этим перком, а там дальше увидишь. Зеленый перк. Долгое время у меня стоял перк пряточки, но благодаря своим шишкам в рейтинге я понял, что этот перк почти что полная хрень. Объясняю почему. Наша действительность такова, что рейтинговая игра на легендарном уровне не такая сильная как раньше. Мало кто анализирует карту и предугадывает возможное появление противника в той или иной локации. Я бы сказал процентов 80 среднестатистических игроков так не делают. Поэтому из своего опыта могу сказать, что использовать перк Ghost почти что бессмысленно, но не всегда. А вот использование перка Холоднокровия по моему Мнению, является самым лучшим решением в нашей ситуации. Потому что в каждой игре катаются станящие машинки, за которыми, естественно, бегают противники, чтобы изично кильнуть жертву. Да, можно не играть на передовой, а только оставаться где-то позади. Но не забывайте про тот факт, что карты у нас есть большие и маленькие, на которых шанс получить сухих пряников от искусственного интеллекта возрастает. Переходим к синему перку. С какими только вариациями я не переиграл и с мертвой тишиной и с перком шрапнель и с перком тревога который кстати тоже неплох для снайперского класса но все-таки я пришел к перку который просто создан для снайперов это перк на стороже если играть за другие классы с этим перком то его эффективность оставляет желать лучшего так как мы в основном тусуемся на линии огня и активно носимся по карте ну в основной своей массе поэтому чекать мигающую аварику при таком раскладе становится немного странно то ли дело, когда мы играем на расстоянии, или же играем от укрытий. Сигналка с перка на страже лично меня не один раз сейвила от а челиков, которые заходили мне за спину. Поэтому на снайпу это просто мастхэв перк. Из бросалок я, естественно, беру термит и новую для нас газовую гранату. Дополнительное оружие дигл, оперативник-аннигилятор, но, скорее всего, я его заменю на агравит шипы, потому что в основном я играю под запись, чтобы под музыку вставить в конце фильма, и поэтому просто не юзаю навык оперативника из-за из того, что мне не нужны такие кадры. Но вообще аннигилятор неплох, хоть он уже перетерпел столько изменений и урезаний. Так, а теперь, мужик, вишенка на тортик. Из-за чего, собственно, мы здесь и собрались. Кто за мной давно следит, шарит, что я играю с кастомным шестикратным прицелом, потому что он позитивно влияет на АДС. И я начал с ним играть с момента его появления, и мне казалось, что все потрясающе и волшебно. Но как бы не так. Если вдруг вы играете на локусе, на дуэлке, на бандите, то никогда не вешайте этот прицел, потому что для ноузумов и фазумов он не так сильно подходит, как стандартный прицел на одну из снайперских винтовок. Повторюсь, с кастомным прицелом я играл с самого его выхода и в принципе привык к его обзору, но он по каким-то непонятным причинам не так себя ведет, как стандартный. Я еще, кстати, решил подрубить автонаводку в настройках и просто был поражен получившимся результатом. Знаете, оказывается, все время за снайперский класс я играл не так. Получается, я играл на повышенные сложности, что ли. Не могу сказать, что это как-то негативно на меня повлияло, скорее наоборот, закалило. Но вот сделанное мною открытие заставило меня задуматься, почему же магнит лучше работать на стандартном прицеле, а не на кастовом? Хотя, казалось бы, они должны быть одинаковыми, или, быть может, на кастомном он должен лучше себя вести из-за улучшенных характеристик АДС. Этот вопрос следует задать разработчикам, потому что только им известно, от чего так происходит. А я предлагаю тебе, брата-брат, челлендж и по совместительству социальный эксперимент. Смотри, что нужно будет сделать. Ты играешь три катки с кастомным прицелом, подмечая свой результат и ощущение от стрельбы. После чего снимаешь его и играешь на стандартном прицеле, также делая заметки по поводу его поведения. Если вдруг такого количества игр тебе будет маловато, то повтори эксперимент заново. Лично мне хватило одной игры со стандартным прицелом, чтобы понять всю его подноготную. Свои наблюдения обязательно оставь в комментариях под этим кинофильмом, чтобы другие брата-братья не заблуждались и выбирали полезные, а главное рабочие модули. А еще прямо сейчас поделись своими перками, с которыми ты играешь за снайперский класс, пока оставлю рандомный комментарий и топовые. Не забудь зайти ко мне в ТикТокич, в котором я выкладываю всякие короткометражные хайлаты с Королевской битвы и сетевушечки. Посети мою группу ВК, залети на сервак в Discord да и просто оформляй подписку на данный кинотеатр, чтобы все балдежно по жизни было. Естественно, зашибай кулаки, пока я тебе кое-что сыграю. Еще момента в дерьме, черный экран Кто-то славил, а мой айфон дом утеплил И нам говорят, что все хорошо Оптимизация скоро придет Но как ни крути, это на миг Еще килограмм скинов впереди Колдуха не лагает Просто не, лагай, просто не лагай, колдуха не лагай, Просто не лагай, вот и все. Вот и все. Колдуха не лагай, Просто не лагай, Колдуха не лагай, Просто не лагай, вот и все. Хорошо. Give me love, keep me, keep me, love, give